здравствуйте уважаемые зрители как же создать студию в программе ZBrush на примере создания человека выбираем Z-сферу создали ее нажимаем кнопку edit с помощью shift Выравниваем сферу. У нас зажата кнопка draw. Теперь мы можем рисовать. Вытягиваем. Нажимаем кнопку W. И переключаемся на Move. Вытягиваем нижнюю сферу. Мы создали небольшую заготовку. Теперь как же нам создать вокруг этой заготовки студию? на основе которой мы будем рисовать человека. Нажимаем на кнопку Floor. У нас появился пол. Зажимаем Shift, выравниваем, переворачиваем, натягиваем Это все делается с нажатой кнопкой Move. Так, теперь на кнопке Floor маленькие есть э, координаты X, Y, Z. Нажимаем на них X, Y зажатые же Z. Вот появилась вокруг нашего объекта студия. Теперь нам нужно добавить в нашу студию изображение но сначала нам нам нужно ее выровнять по нашему объекту переходим на кнопку драф нажимаем в левом углу есть значок на него нажимаем наш драф переносится на рабочую область здесь мы ищем э, кнопку snap и есть уже заготовная snapshot to grid. Нажимаем на нее наша студия выровнялась и создала фотографии нашего объекта. спереди сбоку снизу. Если вам нужен вид сверху значит просто студию переворачиваем. нажимаем shift snap shot и есть фотография сверху Но наша задача создать человека и мы делаем следующие действия Во вкладке дров есть кнопка Front Back, нажимаем на нее. Мы здесь видим две иконки, нажимаем правой кнопкой мыши на одну из иконок, жмем импорт, переходим в папку, где у вас есть изображение. И выбираем референс. фронт Открыть. Наш референс появился. Но он вверх ногами. Теперь нам нужно его выровнять. Мы переходим на вкладку DRAF. Опять-таки. И здесь есть кнопка Rotate. Нажимаем и выравниваем. Жмем теперь следующую иконку. Импорт. Бэк. Изображение. Бэк. Открываем. Оно у нас появилось с другой стороны. Тоже перевернуто. Жмем Rotate. И наше изображение подобное теперь нам нужно вид слева справа закрываем front back, открываем left right это все на вкладке дроп left right правой кнопкой мыши нажимаем импорт изображение left открыть, оно у нас перевернуто, переворачиваем так, как нам нужно, жмем следующую иконку, импорт, опять импортим Left. открыть, оно у нас перевернулось, переворачиваем, теперь нам нужно его развернуть, жмем на кнопку flip Теперь у нас есть изображение слева и справа. Те же самые действия можно сделать и сверху. Выравниваем с помощью клавиши Shift и начинаем создавать нашу заготовку человека. Нажимаем на кнопку Scale. Вот она. Горячая клавиша Е. E на английской раскладке и скелем нашу будущую голову. Продолжаем моделировать горячая клавиша Е. E. Создаем голову и шею. Примерно подогнали. Создаем очередную Z-сферу. Нажимаем на кнопку Q и мы переходим в редактирование создания объекта. Здесь наш объект расходится в стороны на плечевой пояс. Мы зажимаем кнопку X переходим в режим зеркаливания, жмем на кнопку Q, создаем два объекта, выключаем зеркаливание, выравниваем наши сферы, так выровняли наши сферы увеличим центральный объект и таким образом создаем нашу заготовку или же можно создать создаем наш нашего человека кнопка edit поле меж 3d автоматически подгрузилась наша студия переворачиваем с помощью кнопки move rotate нашего наш объект перевернули теперь разворачиваем нашу студию все переходим во вкладку драв ищем кнопку снапсчет to grid нажимаем наша студия выровнялась и создала сразу же фотографии нашего человека. Ну что ж, спасибо за внимание.